Ага, здравия, друзья! С вами на связи Денис Залевский и Евгений. Значит, будем сейчас демонстрировать вам, как пользоваться автоматизацией отправляет Сибирь. Все это у нас только на первых порах. Поэтому сейчас мы с помощью Евгения, его комментариев сделаем... Кнопки. То есть вы можете видеть, что у меня уже сделана кнопка вот «Таксфон» и «Регистрация партнеров». Сейчас мы их уберем и продемонстрируем вам, как сделать это с самого начала. Как бы на примере мы используем браузер Opera, чтобы как бы все были в курсе. да, То есть на разных браузерах по-разному будет происходить настройки. Для браузера Opera это делается таким образом. То есть, вам необходимо зайти э, в настройки браузера на опере. Вот тут либо слева, да, вот на такие вот значочки шестереночка, либо на сам значок браузера нажимаете, и у вас настройки открываются. И в настройках чуть-чуть э, пролистать нужно будет. И видим панель закладок, надо, чтобы здесь стояла галочка. Показывать панель закладок. Вот, эту галочку сюда ставим. Настройки закрываем, и у вас появляется вот такое вот еще, ну как панель, да, вот это вот именно, куда мы добавляем закладки. А как мы это делаем? Делаем мы это вот так, да? Então, вот, я... Ну, расскажи давай, а я буду показывать. удалить их можно каким образом? Да, вот, вот, Убрать в корзину. И вот этот, это, это, да. Угу. Все, у нас, Все, как у нас, бы, как вот, вот... Человек, у, у него... Вот сейчас прокрути вот, просто вниз. вниз. Угу. Так, так, Так, тогда обновим. Вот здесь старые старые данные. Вот. Ну это чтобы понятно было, то есть мы сейчас находимся в вот, э, на, центр, то есть э, ссылку на регистрацию вы будете получать э, после оплаты автоматизации, верно? Ну, да, ну конечно. да, конечно. Все, вот по этой ссылке будете проходить, авторизовываться здесь и вы попадаете вот в такой кабинет где вы видите э, контакты, да, о которых говорилось, то есть, которые будут вам поступать каждый день новые, э, и вам надо будет делать действия простые для регистрации э, партнеров в ваши проекты, то есть вот сейчас у нас тут горит таксфон, листаем вниз, видим этот значочек, нажимаем левой кнопкой и тянем, да, тянем его да, вот в эту панель, пока не появится плюсик, все, плюсик появился, отпустили, у нас получилась тут кнопочка. Да, да. Имя задать. задать. Таксфон. таксфон. Имя, да. Это стирает. Да? Да, вот, Пишем таксфон. Сохранить. Соответственно, так. по, там, например, по другому проекту будем писать другое название. Так, дальше что мы делаем? Нужно ну, подготовить, надо, надо перейти в таксфон. таксфон можно готовить закладку, закладку для таксона, угу. закладку регистрирую с Захожу, захожу в ну, таксфон да, в бэк-офис, такс да, то есть в личный кабинет. Так, нажимаем, значит, что мы нажимаем? Сейчас сообразит он у нас зарегистрировать партнера, вот и получается сейчас как нам быть? А, а, вот вот это... Да, берем вот эту вкладку, которая у нас в браузере открыта. Я ее просто закрепил, то есть она может быть больше, меньше. И также левой кнопкой мыши ее цепляем и тянем вот в панель нашу закладок. И Я тут, раздаваю. да, имя пишем, регистрация партнера, регистрация партнера, сохранить. Ну все на Теперь после того, как мы это сделали, да, вот находимся, то есть вот сейчас на вкладке регистрация партнера и обращаю внимание чтобы когда вы будете нажимать кнопочку чтобы у вас вы находились не на этой вкладке контакты а именно вот на вкладке таксфон и нажимаем кнопочку таксфон видим что у нас автоматически заполняются поля пол, кто -то, кто -то, кто -то остается нам выбрать только пол Выбираем, видим тут, да, что человек у нас Александр. Только у нас тут фамилия вставилась, да. Ну, ладно. Можно поменять, в принципе. Ну да, да. Пользуйтесь данными, они значит не поставили, как сказать, когда человек умеет, так и относились. Угу. Поэтому то есть, то есть нет, нет ничего, того, что вас не выносит. Не напишет, напишет то, что там как человек зарегистрировался. Зарегистрировал он регифицируется по паспорту. Да. То, что -паля -паля да. А поэтому у нас что, что было, да, тем мы пользуемся. Да, да, и мы умолчанию у там, например, друг <съем -восейке> <в год>, друга, <съем -восейке> Да. То есть, если мы не знаем, просто русское я говорю, я говорю, я говорю, года ну и мы давай далее, говорю, я сайт, сайт, в истинкт в истинкт да, нажимаем далее готово продолжить вот Да, да. Потому, потому что, что он нас на главном отправляет, И Здесь можно сразу, сразу нажать докладную докладку, чтобы он нам вернулся на регистрацию. Угу. Потом опять, значит, мы нажимаем регистрация на эту кнопочку. Да. А, а, а сейчас сейчас переходим наш. наш. Нет, сейчас мы, наверное, зайдем вот сюда, ВКонтакты, да. Uh -huh. Найдем вот этого Александра, то есть oh, можно да. найти либо по номеру телефона, по городу, либо по имени, да, чтобы ну, вы запомнили. Да, ну, все отвечаю. отвечают, практически. Да. И здесь а необходимо нам поставить галочку «Добавлен», то есть, что этот человек добавлен вами а, в, в, в проект, и нажать кнопочку «Добавить». Я вот, я вот скажу, для чего это, это нужно, нужно именно вот эту эту галочку поставить. поставить. Как, только как только вы ее, ее только тогда да, кнопка сработает на следующем по списку. По списку. Угу. Если, Если ее не поставить, поставить то он будет -то одного и того, того же предлагать, добавить. добавить. Да, и соответственно, Но будете с трудностями сталкиваться. То есть после каждого человека надо его добавить. Нажать, что он добавлен. его зарегистрировали. Да, опять нажимаем вот регистрация партнера. Нет? Надо здесь нажимать. А, вот, да. Вот я совершил как раз такую ошибку, что у меня была открыта вот эта вкладка «Контакты». И я нажал при открытой вкладке кнопочку «Регистрация партнера». Поэтому надо сейчас вернуться назад, чтобы у нас все к исходному, <свят> к исходному значению. Да, Поэтому, чтобы нажимать «Регистрация партнера», надо перейти на вкладку «Таксфон». Вот. И нажимаем уже кнопочку. Все, у нас заполняется следующий человек. Вот. Видим «Вера», ставим «Женский кол». Маленечко поменяем местами тут. ну Можно Вера-Вера оставить. А, Все, нажимаем далее. Ну, в принципе, минимум действий. Все, После этого заходим опять в контакты. Ищем, вот она Вера, нажимаем. Ставим галочку, что человек добавлен. Добавить. Чтобы больше нам не встречалось. Получается, переходим опять на вкладку, не забываем, в браузере. На таксфон нажимаем регистрация партнера, нажимаем кнопку таксфон. Ну, да, да, да, да, будет да. на автомате уже это пролетать. Здесь можно взять имя человека и перенести. А, здесь убрать. все Вот таким. Да, ее надо отметить. Вот на, на сегодня у меня этот список получается весь, да, пройд, да, весь пройден, пройден, заполненный. То есть четыре по маршруте новый список. список. Угу. Так, ну вот Вы сейчас, значит, мы показали э, людям, как делать э, регистрации, да, совершать на примере браузера Opera. Давай, наверное, сейчас перейдем на... А, у меня так, он у меня закрылся. Ну, ну. Chrome можно попробовать. Давай, наверное, тогда... тебе. тестировать просто, да, да. посмотрим, посмотрим как получится. Можешь, может быть, ты тогда сейчас включишь демонстрацию и перейдешь на Chrome, если он у тебя открытый. Либо да, он я... да, а, Ну, да. давай тогда я открою, подожди тогда. Раз мы уже у меня находимся, я просто его закрыл, погорячился. Ну, другой. Сейчас. Все, открываю хром. <звук> так, тут нам также... Нужно. Ну, я хотел... Я хотел... А, да, да, кнопочку-то не получится. получится, про... это... ну, кнопочку ну, кнопочку хотел... получится. Нам-то самое главное, что разобраться, как нам открыть панель закладок. Это же самое главное. Ну да. То есть, ну, вот нажала я тут три точечки, да, это настройки так смотрю вот они настройки у нас нажимаем настройки и смотрим показывать кнопку главная страница отключена вот показывает панели закладок стоит да, в... да, сто... вот, быть, включено, а вот стоит включена ну вот мы видим что они у меня вот они и присутствуют в принципе вот на панели закладки вот эти то есть копировать изменить так ну ка ну если например вот этот возьмем мы... ага нет как-то оно не так Тащится? Нет, не тащится. А кто а кнопочка будет и... тащиться? Ты используешься авторизуешь в этом. По ссылке? Ну да. Ну да. Так, ну давай ссылку. Скинь в скайпе. Ага, а, дальше да, поменяй. Есть. Так, значит, новую вкладку. Вставляем ссылочку, переходим по ней. Я ввожу свои данные, которые на которые я регистрировался, верно? Да, почту. И пароль. А, пароль. Ага, видим. А, что? А, кнопочку нам надо попробовать, то есть так фон, да, перетянуть сюда. Uh -huh. Да, все тянется. Ну, кстати, отпустим. Отпустим. Ага. Потом нажимаем только редактировать ее надо, да? Ну, да, а, вот, вот это вот мы а, а может ничего по ней пожалуйста? Нет, по ней. По ней по ней изменить. Вот название. Да, да вот название просто изменилось не... Ну вот пишу так. А, у меня язык стоит. Ага. Пишу Таксфон. Сохраняем. Все, кнопочка да, Таксфон да? есть. Поэтому так что вот все работает легко. Просто. Ну, а закладки, там, там легко, легко перед просто закладку. Где? Ну это... за закладку. Ага. Так, ну а если, смотри, например, мне нужно вот получается открыть таксфон угу. Давай-ка попробуем, да, чтобы нам сделать регистрацию это партнеров. Да, да, да это, вот если вспышка у тебя весь пройден, мне кажется, ничего не признается. Не не, а нет, нет, самое главное, как добавить кнопочку регистрация партнера. Закладка? Ну конечно. Ну, хорошо, хорошо. Потому что это мы видели же, что не тянется с вкладки в панели закладок. Uh -huh. Поэтому сейчас попробуем. Ну вот, нажимаем, так, зарегистрировать партнера страничку. Так, ну, перетягивается, она, видишь, перетягиваться, она не хочет. Сюда. Тогда нажимаем, ну-ка, правой кнопкой, нажимаем на вкладку. И вот, вот, ключи, где ключи, управление паролями, добавить страницу в закладке. вот, да. все, да. да. да. да. вот да. видишь сразу добавилось. Только название да, пишем да. здесь регистрация партнера. Вот есть. Да. Все готово. Вот у нас кнопочка регистрация партнера, пожалуйста. Ну, только у ну, не заполнился. Ну, да, ничего не ну, поможет. Потому, что... что... потому что весь список да, уже заполнился. Да, проект да, да. Проект, Проекты <coughs> нет, нет. Ну, вот, в принципе, как-то так. Все легко и просто. Если у кого-то еще останутся вопросы, их всегда можно будет задать в чате, либо пересмотреть инструкцию повнимательнее. Правильно? Ну, да, ну, да крайне случайно, как я обсознаю, но уже это уже самый трудный случай. случай. Так, ну все, мы тогда запись останавливаем. Uh -huh. В принципе это все сказали, вот в 17 минут уложились. Угу, тогда так, до новых встреч, благодарим за внимание.